День добрый, дорогие друзья, подписчики моего канала, мои рефералы в компании СНГ. Этот ролик специально для вас. Ролик посвящен тому, как начать пользоваться сервисом компании СНГ, то есть как выложить на раскрутку свое первое видео. Значит, что вам до этого нужно сделать? Ну, естественно, у вас должен быть ролик на канале YouTube, какой-то залитый ролик. Значит, вы должны скопировать его адресную строку, то есть вот строки адреса скопировали адрес данного ролика, который собираетесь раскручивать, да? Заходим на сайт компании СНГ, заходим на главную страничку компании СНГ, авторизируемся нажимаем на кнопочку войти, сюда вбиваем свое имя пользователя, ну я вот возьму войду своим основным профилем, значит, поставлю на галочку оставить меня в системе, вбиваю, капчу, нажимаю Submit. Все, я нахожусь в своем кабинете. Я его еще сам не оплатил, сегодня постараюсь это сделать. Так, значит, что нам нужно? Нам требуется менюшка э, видео. Вот она. Значит, если вы собираетесь э, выложить свое видео на раскрутку то вам потребуется пунктик add видео, то есть добавить видео если вы хотите заработать кредитов на которые ваши видео будут смотреть вам необходимо выбрать вот этот вот пунктик view видео, то есть просматривать видео если хотите посмотреть на состояние ваших выложенных роликов то вам требуется пунктик ваши видео давайте по очереди как добавить свой ролик на раскрутку? Начиная, нажимаю на пунктик это видео, Появляется вот такое очень простое окошечко, в котором вы должны в первую строку, где написано URL, вставить скопированный только что адрес вашего видео. Вот, еще раз повторю, я взял, скопировал этот адрес с YouTube для конкретного ролика, да, и вставляю ее в строчку, где требует урок вашего ролика. Далее. Далее вы должны придумать название своему ролику. Почему это важно, вы увидите сами, когда войдете в раздел «Просмотр видео». То есть если вы напишите тут какое-то интересное, название то люди занимающиеся просмотром роликов однозначно не нажмут на скобку на кнопочку skip то есть пробросить а будут смотреть ваше видео то есть поэтому здесь должно быть какое-то интригующее название конечно которое соответствует вашему ролику тематике вашего ролика но я напишу типа вот так как заработать на youtube любимая тема значит видео Сразу же можно сделать активным, видите, актив, yes, то есть видео сразу попадет в раскрутку, либо вы можете его пока сделать неактивным, и запустить его в нужный вам момент. Ну, я сделаю сразу его активным и нажму на кнопочку добавить, добавить видео. Значит, мое видео сразу же начнет просматриваться, почему? Потому что у меня есть кредиты, вот видите, вот здесь вот вверху написано ваши кредиты, у меня их 37. То есть я могу получить 37 просмотров вот для своего ролика. Значит, нажимаю на «Добавить видео». Все, процесс добавления произошел. Значит, что я могу еще сделать? Я могу убедиться, что мое видео добавлено. Вот раздел «Ваши видео» выбираю. И что я вижу? Я вижу видео, которое я добавил. Вот его название «Как заработать на YouTube». Значит, Я могу... Нажать на кнопочку, на ссылочку VIF, убедиться, что я то видео добавил, которое нужно. Да, вот, именно оно. Здесь показано, сколько уже его просмотрели и состояние этого видео. Активное оно, как в моем случае, либо неактивное. То есть вы можете в любой момент приуста... запускать, либо приостанавливать просмотр своего видео. Значит, за каждый кредит вы получаете один просмотр для видео и один лайк. Кнопочка это позволяет просто-напросто удалить данное видео из списка ваших роликов. Значит, друзья, что я тут хочу сказать сразу же. Если вы добавляете ролик длительностью более минуты, то здесь нужно быть крайне внимательным. Почему? Дело в том, что данный сервис делает удержание на ролике 20 секунд. Вот, в принципе, нормальное время, то есть YouTube э, зачитывает просмотр, если ролик смотрится 20 минут. Но э, сейчас э, YouTube становится интеллектуальной системой, то есть роботы YouTube начинают работать как люди, то есть думать. И вот смотрите, если вы выкладываете длинный ролик, например, 5-минутный, да, а из этого ролика э, люди посмотрели 20 секунд, то YouTube считает, что это видео является неинтересным. И он не будет уже его продвигать, не будет выкладывать в рекомендованных, там, в похожих будет стараться убирать его. Вот. Если вы будете с помощью данного сервиса накручивать просмотры для длинных роликов, то процессу продвижения роликов на YouTube вы не поможете, а наоборот можете приостановить этот процесс продвижения. Поэтому не накручивайте сразу много то есть там 5-10 просмотров и лайков получили в первый момент, отлично, видео пошло. То есть получили потом живые просмотры с, этого, с YouTube, можете еще что-то подкинуть. То есть нужно видео продвигать аккуратно, особенно если вы хотите, чтобы это видео двигалось на самом YouTube. Если у вас задача совершенно другая, у вас есть ролик, с очень интересным началом, 20, 20 секунд. Первые там очень интересные, да. И вам нужно, чтобы просто его посмотрело большое количество людей через этот сервис. Значит, тогда тут рекомендация какая? Лучше завести отдельный канал вот, и на этот канал выкладывать вот такие ролики. То есть на этом канале у вас будут лежать ролики, которые в принципе будут двигаться Ютубом, не будут двигаться Ютубом. Для вас не важно. Главное, чтобы эти ролики смотрела целевая аудитория то есть конкретно целевая аудитория вот сервисов э, типа СНГ вот тогда будет замечательно то есть вы тут своему каналу основному не навредите никаким образом потому что еще раз повторюсь э, роботы YouTube они умные то есть они не любят никаких накруток не любят никаких мошеннических действий по их мнению и так далее поэтому опять же вот э, наверное многие видели то есть заходите на YouTube у ролика там 200 просмотров из этих 200 просмотров там 190 лайков даже некомпетентный человек понимает что такого вряд ли может быть что это однозначно неестественные э, лайки и просмотра накрученные поверьте YouTube это тоже очень быстро вычисляет поэтому внимательно следите за теми показателями просмотров и лайков за отношения э, которые у вас появляются на, для вашего видео если опять же вы хотите чтобы ваш ролик продвигался самим YouTube, то есть любые сервисы нужно использовать с головой вот именно этим я вам и буду помогать то есть можете пользоваться моей головой я вам буду подсказывать и рекомендовать и естественно любой сервис в плане продвижения нужно тестировать последнее что я вам покажу в этом видео это как м, получать свои кредиты то есть если вы не хотите покупать пакеты для просмотров то есть если вам м, пока не требуются там десятки тысяч просмотров для вашего ролика да э, вы можете данные кредиты получать самостоятельно просматривая чужие ролики что вам для этого нужно сделать вы просто-напросто опять же переходите на пункт э, работу с видео и выбираете просмотр видео вот view videos значит, загружается страничка посвященная просмотру видео вот посмотрите выглядит очень просто вот название просматриваемого видео да значит вот та кнопочка о которой я говорил но почему-то она еще не активна а нет вот активна То есть, если я нажму на кнопочку skip я данное видео просматривать не буду вот то есть мне, например, не понравился ее заголовок, то есть мне неинтересно это смотреть, да? Вот я могу его пропустить. Вот если вы все-таки решили смотреть данное видео, что вы делаете? Вы нажимаете на ссылочку Open Video. Данное видео, что очень хорошо, Привет. что очень хорошо загружается в отдельной окошечке. Что вам нужно сделать? Вам нужно просто сидеть и смотреть данный ролик, пока вот эти вот циферки конкретно 20 не э, опустится до нуля если интересно включайте звук если не интересно отключайте звук но главное что вы должны просидеть на этом ролике минимум 20 секунд просидите больше замечательно значит ваш этот ролик вас зацепил и люди молодцы которые его снимали Значит, но э, на этом ваши действия с роликом не заканчиваются. Вам нужно обязательно нажать на кнопочку нравится. То есть спуститься вот под видео и нажать нравится. Все. Вот только после этого вы можете закрывать данное окошко. Здесь уже и надпись соответствующая появилась. Close. Закройте окно видео. Вот, я его закрываю. Значит, если вы все сделали верно, появляется сообщение. Успех 1 э, балл вам начислен на ваш аккаунт. Значит. Подождали немножко. Вот появилось следующее видео. То есть сразу же нажимать на кнопочку Open видео Как только появилось сообщение Успех, не надо. Потому что вы будете смотреть старое видео, только что просмотрено. И вам за это баллы, наверное, не зачтутся. Вот. Появилась новая новая страничка. Опять же нажимаю на кнопочку смотреть. Вот. Сразу же спускаюсь. Нажимаю на нравится. И жду, пока у меня закончится. Мои 20 секунд. Вот такая вообще несложная работа, позволяющая вам набрать кредитов, если вы не хотите пока вкладывать живые деньги, и вам не нужно громадное количество просмотров для ваших роликов. Вы можете выполнять на этом сервисе. Все, закрыли. Успех, один балл начислен. Все, друзья, на этом такой простенький обзор ваших действий с видео на сервисе NSNG закончен. То есть вы можете добавлять свое видео, смотреть список ваших видео, которые вы уже добавили, работать с ним и зарабатывать очки, просматривая чужие видео. Значит, кто не хочет просматривать чужие видео, может купить пакеты, уже готовые пакеты для просмотров. Вот посмотрите. 5000 просмотров это... 100 долларов. То есть это достаточно большая цифра, связанная с просмотров. Ну и стоит, в принципе, она немало. Опять же, как покупать пакеты, я об этом покажу в отдельном ролике, посвященном с оплатами. Большое спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. YouTube рулит. Кому интересно разбираться с этим сервисом. Пожалуйста, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке. Она находится в описании видео, внизу. Вот такого плана. И, естественно, данная реферальная ссылка доступна в самом видео. Нажав на кнопочку «Вступить команду», вы тоже проходите по моей реферальной ссылке и регистрируетесь в компании «Под меня». Значит, всем большое спасибо. Если понравилось, жмите «Нравится» делитесь в социальных сетях, есть вопросы, пишите комментарии под данным видео, я все читаю, обязательно отвечу, если потребуется сниму ролик. Всем удачи, большое спасибо, до свидания.